В одной из лекций Ксения Евгеньевна сказала о существовании временного цикла в 2150 лет для божественных эгрегориальных структур и о том, что в данный момент происходит завершение очередного цикла, который начался с рождения Христа. Как это можно согласовать с появившейся новой информацией, что все временные исторические интервалы выдуманы? и что рождение в пристав произошло около тысячи лет назад, а также всплывший информацией о войне 1812 года, что Наполеон воевал на стороне России. Тогда против кого они воевали? И была ли Тартария? Один был богом и славянским? У нас язычников боги более древние, чем скандинавские, или мы и есть потомки скандинавов? История вся перебрана, поток информации сносит остатки здравого смысла. А так хочется поверить в то, что истина незыблема, а правда выдается по крупинкам. Вопрос очень длинный, практически крик души, поэтому зачитываю его в сокращенном виде по ключевым моментам. Угу, спасибо. Ну, я так понимаю, что речь идет о вновь появившейся информации, которая, в общем-то, взбаламутила. Умы взбаламутило интернет, так называемая хронология Фоменко-Носовского. Трудно ответить на ваш вопрос однозначно, честно вам скажу и откровенно. Потому что новая хронология Фоменко-Носовского может оказаться точно такой же ложью, как официальная хронология. Существует ли истина? Существует ли единая правда для всех? Почему хронология, упомянутая вами, имеет право на большее существование, чем хронология, которая есть в официальной системе? Утверждать что-то однозначно – это однозначно заблуждаться. Теория, которую пытаются развить новые историки, а также теория, которую пытаются развить и официальные историки, охватывает огромнейший период времени. И в этом периоде времени, конечно же, образовываются некие лакуны, незаполненные лакуны. Они образовываются по разным причинам. Официальная история пыталась их запомнить, по большей частью грубо, нелепо и неумело подобного рода лакона, иногда получалось слабно и ладно, иногда получалось очень и в кривь в что позволило ищущим истину увидеть это кривое соединение и предположить внимательно, что вся история образована таким вот нелепым образом. То есть мы по одной заплатке решаем, что вся история соткана вот из таких вот нелепых временных заплаток. Значит, ее нужно всю поломать, вот абсолютно всю. Я хотела бы предостеречь вас от такого взгляда. Во-первых, следует всегда помнить, что история штука ретроспективная. Чем дальше мы на нее взад смотрим, тем более выпуклыми становятся какие-то определенные элементы, и менее заметны другие элементы, которые еще 300 лет назад считались выпуклыми и вполне заметными. А те, кто будет смотреть на историю через 100 лет, также по-другому будут видеть эту ретроспективу несколько иначе, чем мы. Они посмотрят на то, что мы навояли в своей сегодняшней истории, и сделают то же самое, что сделали Фоменко и Носовский с историей прошлых времен. Утверждать, что вся история вымышлена, это ну, действительно крик души. Человек чувствует себя обманутым. Искать ответы в конспирологических теориях можно, но всех ответов вы там не найдете. То, что история сшивается так, как удобно сегодняшней власти, в этом нет ничего удивительного, Это, этим занимались все власти, начиная не знаю, там, с Нумы Помпилия, да, заканчивая сегодняшними так называемыми правителями. Этим занимаются все. В этом нет ничего удивительного, и не надо это воспринимать как вселенскую катастрофу. У человека есть собственный разум, есть летописные источники, есть умение проводить логические параллели между событиями и видеть эту взаимосвязь. Если в промежутках появляются какие-то заплатки, и вы это видите, это вовсе не основание перечеркивать абсолютно все. Надо просто аккуратненько приподнять эту заплатку и посмотреть, что они под ней скрывали. Аккуратненько, как это делает реставратор, как это делает археолог, а не бульдозерист, который сносит все к чертовой матери, не дожидаясь перитонения. Остерегитесь, пожалуйста, от подобного радикализма. Он обратная сторона, извините, невежества. И несмотря на то, что товарищи Фоменко и Носовский называют себя историками, и вроде бы даже позиционируют, что они имеют какое-то отношение даже к официальной науке и к Академии РАН, подчас то, что они говорят, это не выдерживает ну, совершенно никакой критики, абсолютно никакой критики. И не то, что они неправы, видя эти лакуны, видят то они их правильно, они их неправильно интерпретируют, не надо обвинять во лжи, если ты не уверен, что твой оппонент солгал, оппонент может просто заблуждаться, искренне веря в собственную правоту. Фоменко Иносовский, к сожалению, а может к счастью, тоже искренне верит в свою собственную правоту, а обвиняя всех во лжи. Будьте осторожны так обращаться с историей, она иногда обижается на подобное отношение к ней. Кли девушка своенравная и иногда своим повествователям устраивает очень неожиданные сюрпризы в виде откровений и будущих событий, так чтобы им получше было понятно, как надо обращаться с историей. С ней надо обращаться бережно. бережно. Наша жизнь проходит в нескольких временных потоках. Человек может жить в одном потоке, никогда не выходя из него, а может в течение жизни перемещаться по раз. Это знают оккультисты, это знают ученые, в частности, например, квантовые физики. Этого не знают попы, этого не знают ортодоксы от той же самой истории, этого не знают очень много кто. Для того чтобы понимать, что мы живем в различных временных потоках, надо это пережить, надо просто пережить самому или, по крайней мере, как ученые физики, разработать на эту тему разумную и логичную теорию. И события происходят во времени, то есть в различных временных потоках. В каком-то временном потоке события существовало, в другом потоке этого события не существовало. Но в некой точке, бусти, они сходятся, и события начинают существовать одновременно. Происходят лакуны, те самые, да? несостыковки. Троянская битва была или не была? Энер завоевывал Британию или не завоевывал? Жил ли король Артур? Был ли Христос? Кого распяли на Голгофе? В одной реальности это было другой реальности этого не было. Тот, кто утверждает только что-то одно живет только в своем временном потоке и опирается только на свой временной поток. но он живет уже после слияния нескольких временных потоков. Прав ли он утверждая что-то однозначно. Учитесь мои коллеги и ученики смотреть шире на процессы. И помните, все, что описано в виде мифа, в виде легенды, в виде истории, всё существовало, просто, возможно, не в этой реальности. Но эффекты мы видим в этой реальности, потому что оно вплетено в нашу историю, оно вписано, оно вписалось. И в нашей реальности, вот в той временной линии, в которой мы живем, в исторически описанной, Христа не было. Это не исторический персонаж. Но в другой временной реальности он был. И для той реальности исторический персонаж, просто основное русло сейчас, то, которое мы живем, а то было дополнительная ветвь, Дополнительный ручеек, который влился исторической парадигмой. И эта историческая парадигма плелась в историю. Короля Артура в нашем временном основном потоке не было, а в ком-то одном. Он был до слияния с основным потоком. И мы сейчас имеем эту историю, которая наложила отпечаток на всю куртуазную Европу, которая сформировала, сформировала по сути всю литературную традицию, которую мы имеем сейчас. Не было бы того уровня ни литературы, ни кинематографа, ни телевидения, если бы не, не та виртуальная, по сути, реальность, которая была не в нашей реальности, а в той, которая описана в куртуазной литературе времен Этьена де Труа, времен короля, короля Артура, благородного рыцарства, которого в нашей грязной, чумной истории поменении. Нашей истории была вонь, смертность, чумные крысы. И самая страшная болезнь, которая преследовала Европу, которая выкашивала ежегодно половину населения, это не чума, это дизентерия. Вот в этой реальности мы жили, а все остальное на эту волну, на эту реку клаку было наложено уже сверху. Что же было? Утверждая что-то одно, вы выбираете тоже что-то одно, либо вот эту вот волну экскрементов, либо куртуазную литературу, да? либо легенду, которая Незадачливые историки пытаются впихнуть в промежуток между историческими событиями, незаполненный как-то. Доказательства, которые они приводят, извините, смехотворно, вы поговорите с любым архитектором, с любым археологом, который вкапывается в землю. Да, и он расскажет, что дома, ушедшие на один этаж вниз, это не такая уж редкость. Это нормально, они уходят по сантиметру вниз на памяти сегодняшних живущих, первый этаж, на котором ты жил, превращается в подвальное помещение. Ничего там нет удивительного, дома проседают, породы накапливаются, мусор опять же человеческий. Все это поговорите с учеными, почитайте литературу. И помните, прежде чем верить подобным заявлениям, прежде чем сердиться на людей, которые в вашем представлении логично имеют умы сил обмана, вот это вот в голове складывается, я понимаю у вас прекрасно, что это вот распирает просто буквально ярость внутренняя, в школе нас учили одному, оказывается, учили лжи, в институте нас учили одному, оказывается, нам лгали, нам специально лгалит. Это умысел, уголовное преступление, вообще преступление во всех смыслах, это введение заведомое введение в заблуждение маленького существа, который воспринимает слова учителя на веру, это позор. И в то же самое время постарайтесь отойти как бы от себя, от центра мира, вас никто не пытался обмануть. Вам просто рассказывали одну из возможных версий. Одна из возможных. Вы растете, взрослеете, вы обладаете способностью познания, вы читаете альтернативные варианты. Почему альтернативный вариант не может существовать наравне с официальным? Почему два альтернативных варианта не могут существовать наравне друг с другом? Почему какой-то один обязательно должен съесть другой? Монотеизм, проявленный в сознании, существует один бог, не должен существовать никого другого. Но распахните вы свое сознание. Каждый бог, каждый пантеон пускает свою реку времени. Эта река распадается на множество ручейков, проходит по огромнейшему количеству территорий и пространств, чтобы потом слиться в единую реку, и эти ручейки собирают в себя информацию, собирают в себя элементы, из разных земель, чтобы потом все положить в один котел и донести до единого пространства. Увидите это в перспективе, увидите это в перспективе. Не отрицайте ничего, но ничего, ничему не давайте быть более правильным, чем другое, более истинным, чем другое. И тогда, наверное. Вот та самая истина, которую вы ищете, повернется к вам лицом. Бережно надо к истории относиться. бережно. Она жестоко карает тех, кто пытается ее загнать в узкие рамки представления, как должно быть. За это страдали все, и историки, и интерпретаторы, и те, которые им верили, и те, которые были их последователями. Она все равно свое проявит. Рано или поздно она все равно свое проявит. Это все равно будет. Только вы можете этого не увидеть или просто не застать. Пользуйтесь возможностью, пока вы живы, познавать все, что возможно, ничего не отрицая и ничего не делая более главным, чем другое. Но искренне вам пожелать.